Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как же вести и поддерживать свою команду в социальной видеосети WaveScore. Но на самом деле это вам пригодится не только здесь, возможно у вас есть какие-то другие сайты, на которых вы имеете своих партнеров, свою структуру, команду и вам нужно ее поддерживать. Поэтому информация полезна не только для WaveScore, но и для других каких-то ваших проектов. Итак, мы знаем, что в социальной сети WaveScore большую роль играет количество ваших друзей, которых вы пригласили в эту социальную сеть. Потому что за каждого вашего приглашенного друга, если он был активен в течение недели, вам начисляются баллы, которые можно увидеть вот здесь, Current Score и потом эти баллы монетизируются если сюда нажать здесь видно вот крупным шрифтом выделено количество заработанных на этой неделе долларов но для того чтобы происходили эти начисления нужно чтобы ваши друзья были активны и вы сюда приглашаете много людей здесь в верхней строчке virtuals видно какое количество людей из вашей структуры заходили на этой неделе в свои кабинеты ну, допустим, может произойти такая ситуация, что кто-то из ваших приглашенных друзей из вашей команды, либо занят был своими какими-то делами, или вообще забыл, что он здесь зарегистрировался. В общем, некоторым людям нужно иногда напомнить, что он здесь зарегистрирован, и что он также имеет возможность здесь зарабатывать, приглашать своих друзей. И кто-то, может быть, не знает, как поддерживать свою команду. И вот здесь я сейчас расскажу, как это сделать. Когда вы приглашаете какого-то друга в эту социальную сеть, вам на почту приходит сообщение, письмо о том, что зарегистрировался новый партнер. Это письмо имеет вот такой вид. В этом письме у вас есть электронная почта вашего приглашенного друга. К примеру, вот мой почтовый ящик. Здесь у меня пришло сообщение о том, что новый пользователь зарегистрирован в сети Wavescore. Я захожу и здесь открывается письмо, где у меня три человека зарегистрировались. Не спешите удалять эти письма, удалить вы всегда успеете. Вообще, я советую сделать, допустим, для какого-то вашего ресурса, где у вас есть своя структура, своя команда, отдельную папку на почтовом сервисе в вашей почте Gmail. Давайте, например, вернемся, выделим это письмо галочкой и создадим отдельную папку для него. Здесь у вас появляется такая папка и есть пункт «Создать». Вы эту папку можете назвать так, как вам удобно. К примеру, задам такую аббревиатуру «VS» Score, и нажимаю «Создать». И сразу автоматически у меня перешло письмо в эту папку. Теперь, чтобы ее найти, вот здесь у вас есть теперь папка «VS». Когда вы на нее нажимаете, вот, пожалуйста, это письмо находится здесь. Также и другие письма из входящих. Можно отметить галочкой те письма, которые вы хотите поместить в эту папку. И выбрать пункт «ВС». Если я сейчас отмечу «ВС», то это письмо переместилось в эту папку. Таким образом, все нужные относительно допустим данной социальной сети письма будут всегда храниться в этой папке отдельной. И теперь сразу советую создать базу электронных адресов, в которых будут храниться все электронные адреса ваших приглашенных друзей. Ну вот у меня есть папка Wavescore. Открываете письмо, в котором есть электронная почта вашего приглашенного. Копируете его. Копировать адрес электронной почты. Что делаю дальше я? Я открываю файл Excel, куда я заношу в свою базу данных все эти электронные адреса. И следующую ячейку я вношу новый электронный адрес. Таким образом вы сохраняете все адреса в таблице Excel. И допустим у вас какая-то появилась новая информация по социальной сети. Или по тому ресурсу в котором вы собираете эту базу. И вам нужно что-то рассказать, что-то донести, что-то новое. Какую-то интересную информацию передать всем вашим партнерам. Ну, В частности допустим в социальной сети WaveScore у нас... Каждый понедельник число активных людей обнуляется. Если на этой неделе вы видели какую-то здесь цифру, то в понедельник в 11 часов по Москве здесь у вас виртуалс. Количество активных людей, которые были в своих кабинетах, станет 0. Ну а как вы знаете, активными считаются те люди, которые хотя бы раз на неделе зашли в свои кабинеты. И теперь, чтобы у вас продолжали дальше накапливаться баллы Current Score, нужно чтобы те люди которые были в своих кабинетах на прошлой неделе снова сделали вход в свои кабинеты для этого им надо нажать кнопочку вот здесь аватарки своей сделать логаут полный выход из своего кабинета и по новой зайти в свои кабинеты под своими логинами и паролями но вам нужно эту информацию им донести чтобы также они могли передать своим приглашенным друзьям И таким образом каждый снова получил дополнительные баллы Снова получил начисление в долларах для этих целей очень удобен почтовый сервис Gmail. Поэтому лучше всего откройте себе почту Gmail и лучше пользоваться всегда только ей. Потому что она очень удобна. Она позволяет одним письмом разослать 500 человекам какое-то сообщение, уведомление одним всего лишь кликом. И допустим вам нужно напомнить своим партнерам, чтобы они сделали выход из кабинетов и снова зашли. Для этого нужно нажать кнопку написать новое письмо, и вот здесь в назначении адресата кому выбираем пункт скрытая копия письма, и чтобы в назначении адресата не высвечивались у каждого все 500 электронных адресов, или сколько вы там будете вставлять, нужно выбрать скрытая копия письма, и каждый его получит как индивидуально личное письмо. Дальше открываем нашу таблицу Excel, выделяем список тех кому мы собираемся отправить письма пускай это будет 500 человек копируем в буфер обмена и теперь вставляем в письмо ну а дальше стандартная процедура пишем тему письма допустим в wavescore новости и теперь вписываете текст письма я к примеру написал такой текст Здравствуйте! Это Трофимов Андрей. Вы регистрировались в социальной сети WeFscore и являетесь моим партнером. У меня новая интересная информация для вас, как можно работать с командой, помогать команде, чтобы у всех быстрее начислялись баллы и доллары. Посмотрите, пожалуйста, этот видеоролик. И можете вставить ссылку на тот видеоролик, который вы хотите, чтобы ваша команда увидела. И далее нажимаете кнопку «Отправить». И таким образом все вместе вы с командой со своих будете двигаться быстрее и эффективнее вперед. На этом я пока заканчиваю. Всем удачной работы со своей командой. Кому интересно подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих видеороликах.